Украинский баскетбол всегда плясал от ä, украинского государства. Начиная там, еще с 90-х годов. Да, в 90-х годах у нас был бандит, была бандитская Украина, э, и у нас вот, Швеченко-Табаченко, президенты баскетбольных клубов, но ну, они были убиты. Да, там, была история. Потом у нас был, были 2000-е годы, когда появился, появилось несколько крупных людей, которые занимались крупным бизнесом. И э, отталкиваясь от этих людей, поэтому появлялись какие-то новые клубы. Вместе с тем возникла, возникла другая проблема, когда, э, от этих, э, когда в стране, по большому счету, стало ограниченное количество инвесторов, которые готовы вкладывать большие деньги в спорт. И поэтому э, украинскому баскетболу где-то повезло, да, что у него появился Дмитрий Фиртош, у него появился Коломойский. Но с другой стороны, альтернативы богатым вот этим вот людям, мегаолигархам, по большому счету, не было. Теперь наступило другое время, когда э, в стране большие перемены и баскетбол отходит, если он был там на десятом плане, да, то сейчас он отходит вообще на пятидесятый план. Но в общем-то никто за пределами вот этой вот баскетбольной общественности э, даже не в курсе о создавшейся проблемы. И, безусловно, это трагедия Суперлиги, которая с 2009 -го года вкладывала массу денег. Это проблема клубов, которые, опять-таки, да, получали эти деньги, но тратили их ненадлежащим образом. И у нас уже получается так, что у нас год нету Суперлиги, как организации, которая реально что-то решает в украинском баскетболе. Прошел всего год, но бренда Суперлиги нету, бренда украинского баскетбола нету. Соответственно, что мы за эти деньги приобрели? За те деньги, которые вот, мы тратили до этого.